Так, давайте я напомню еще один очень маленький момент. Вы, в принципе, одиноки в этой вселенной. Ну, такая есть большая концепция, что мы единственные, кто есть в этом мире. все остальное – это декорация. Ну, понятно, да, что у нас есть концепция виртуальной вселенной, что мы виртуальной вселенной. Но более того, что мы находимся в одиночестве в этом мире, мы в одиночестве приходим, мы в одиночестве уходим. Мы ни с кем не можем разделить свою боль, потому что если... Что-то, например, я сейчас, как мой любимый пример, подойду и ударю, то сколько бы я ни хотела, чтобы вы со мной разделили ту боль, даже если вы ударите меня в ответ, то у меня будет своя боль, не ваша. Мы никогда не сможем разделить ни с кем свою боль, ни с кем не можем разделить разговоры со своей совестью, мы ни с кем не можем разделить свою ответственность. Мы привыкли жить в истории, когда мы перекидываем а, на кого-то. Я сегодня выложила картинку, сейчас отправлю в общий чат, когда вы будете работать, а, о том, что там две короче, два медвежонка, забыла какой породы, в зоопарке сидят, разговаривают, говорят, слушай, говорят, что это не весь мир, возможно, там есть что-то другое, ну, типа, мы живем в какой-то матрице. То есть рожденные в зоопарке куалы, по-моему, они воспринимают этот мир как свой собственный, ну, и все, как бы, все остальное находится за рамками. Итак, я нахожусь в абсолютно единственном состоянии, потому что вокруг нас, сейчас, знаете, как вспоминаем матрицу, есть огромное количество потоков информации, помните, да, вот эти зеленые цифры? Итак, есть я, и когда я вас воспри... Вот вы сейчас здесь сидите в зале и все слышите меня. И каждый из вас, берем кого-нибудь одного, например, Егора, для примера, и Егор видит меня вот под таким углом, слышит вот таким образом голос. Выхватывает вот такие мысли. Вот так ощущает температуру, вот так ощущает свое физическое тело. И когда мы берем любого другого из вас, который сидит, например, рядом с Егором, Алексеем или Алексеем, кстати, можно загадывать желание. То другой человек видит меня под другим углом, выхватывает совсем другие мысли, по-другому воспринимает температуру, совсем о других вещах, может быть, думает в моменте. По-другому реагирует и по-другому чувствует. Бывает, что иногда мы что-то видим условно одинаково, но даже в этом мы не можем получить подтверждение. Если мы возьмем Настю, Настю, да, вы можете загадывать желание, у вас тут вообще все удобно. Да, то есть, еще раз, и девочки там, и каждый из них каким-то образом видит, и совершенно по-другому. То есть, смотрите, у нас нет с вами одинакового мира. У нас нет с вами одинакового тренера, у нас нет с вами одинаковой информации. Из того алфавита, который я говорю от А до Я, вы выхватываете, как вы думаете, какие буквы? Те, которые готовы, увидеть, что... те, которые готовы услышать чаще всего, и те, кто расширился до того, чтобы услышать какую-то новую букву, может быть, какую-то новую для себя букву. Но это точно не весь алфавит. И то, что я говорю, это не то, что вы слышите. И то, что вы говорите, это не то, что слышат внешний мир. И поэтому глобально мы находимся в тотальном одиночестве в этом мире. И все люди вокруг нас являются нашим отражением, да, и декорациями нашей жизни, с которыми нам приходится жить. Поэтому, когда вы говорите, например, я вижу свои ошибки, а я ничего другого, кроме своих ошибок, увидеть и не могу. Я не могу увидеть чужие ошибки, потому что у меня их нету в категории моей ошибки. Понимаете мысль? То есть вот у меня есть опыт моих ошибок. Какие-то уже выучены, какие-то признаны, какими-то я готова работать. Я могу увидеть только их. Я могу увидеть в человеке только то, что во есть, есть. есть во мне. Если этого нет во мне, я не могу это увидеть. Если вы смотрите на другого человека и говорите, он хороший, он умный, или он плохой, он ужасный, то это только то, что есть в вас. Потому что то, чего у вас нет, вы не можете увидеть. У вас даже зрение на это не расширится.